Весь год мы рядом с вами, за партами сидим Но главного никак мы вам не говорим Прошел февраль, и на дворе весна А значит мы вас поздравляем, как всегда И мы дарим вам цветы, и говорим слова Сдвигаем вместе парты, тут же на столе еда То, что мы хотим сказать, мы выразим едва может, только песни? Да, это будет класс! С женским праздником вас. С женским праздником вас. С женским праздником.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 Женским праздником вас. Женским праздником вас. Женским праздником вас.